Доброго времени суток, друзья. С вами канал Майнинг Минутка. Как уже многие слышали, новости по поводу выходов новых асиков для Эфира, для Зека. Короче, время не стоит на месте, я решил себе присмотреть майнинг-отель. Асик уже дома не поставишь, достаточно шумный. В общем, на днях я побывал в майнинг-отеле Rocket Miner, находится он в Москве. Побывал, поснимал и пообщался с одним из основателей. Собственно, вся информация о отеле есть в описании под видео. Так что всем приятного просмотра и заранее, извините за звук, все же снимался в непосредственной близости к оборудованию. Надеюсь, видео будет вам интересным, полезным, и вы оцените его лайком. Сергей, Привет! Расскажи, а почему вы назвали майнинг отель, а не дата-центр для майнинг фермер? Майнинг-отель более удобно для майнеров. Майнеры люди ну, простые. Дата-центр больше для северной подходит. Как довольны в этом синхронстве? Ну, на самом деле, относительно не так давно, где-то 2017 года, весной, как раз, когда Хайп начался, заинтересовались мир майнингов, начали майнить, а отеле задумались уже позже, когда Непосредственно начали уже манить, поставили в первый отель, поняли, что осети стоят в ужасном состоянии, все в пыли, они греются. То есть, когда мы только начинали у себя, скажем так, потом на помещение на лавочке, было и то лучше, чем в первом маленьком отеле, в который мы поставили. Даже Слушай, мы ну это... а так вот здесь не секрет, сколько всего вообще вот бабла вложили. Мер больше, чем денег было потрачено. Слушай, ну, вот я сейчас ходил, посмотрел, как у вас там система вентиляции встроенная, а что, кондиционеров у вас нету, да? У нас приточная система вентиляции, которая пропускает довольно большие объемы воздуха, кубометра в час. И ни один кондиционер, ни одна система охлаждения просто не справится с таким потоком воздуха. Есть, у вас такой ну, достаточно махладный, ну, Какая там температура, как средняя Температура нормальная, асики не перегреваются. Как часто производится техническое обслуживание, кто-то за ним следит, находится здесь, есть какой-то оператор, техник. Да, наш оператор Сергей, он здесь находится 24 на 7 круглыми пунктами, постоянно за ними следит. Человек болеет делом, которым, ну, которым он зарабатывает, то есть самым старый майнинге -го 2013 года постоянно за ними наблюдает, смотрит, охраняет, переживает и так же, как и свои Слушай, ну, а вот если что-то сломается, какой-то там вентилятор скажем, есть какая-то возможность его поменять, там клиент как-то вообще звонит, там уточняет или как происходит? Его помещают за ай, может. Ну, по практике скажу, ломалось немного. Пару асиков мы приходили в нервующем состоянии уже, и мы их реанимировали. Как раз-таки Сергей, наш техник, он довольно опытный в этом деле. И он их сам реанимировал, перепрошивал, менял, а с такими именно техническими проблемами пока еще не строго. Сейчас вот смотрю, лето за окном. наверное, спрос людей сейчас больше, да, стал? Как вот вообще лето реагирует? Как-то время погодное на отель больше приходит. Скажем так, у нас маленький отель к лету готов, довольно прославная температура. А вот в мае, когда началась первая жара, несколько маленьких отелей закрылись, и как раз-таки поток людей к нам усилился. Да, Слушай, Сергей, а скажи, сколько сейчас здесь вообще ферма-то расположено, асиков, планируется какое-то дальнейшее расширение больше бурки куда-то Да, конечно, сейчас здесь порядка 270 асиков, и еще, возможно, сюда заберем около 820, причем около 820 выделена мощность 1,5 1 мегаватта, то есть довольно еще хватает, пока Слушай, ну если мы уже затронули тему вот электричества, давайте пробежимся по интернету, насколько здесь хороший интернет, как он здесь вообще ловится. Интернет здесь довольно-таки стабильный. У нас есть три канала. Основной, резервный и запасной. На крайний случай. Но пока пару раз нам пригодился резервный, запасному даже еще не прибегали. Но вообще быстро происходит переключение, так если Да, переключение на нашем роутере занимает порядка беседи. Слушай, ты сказал, здесь в основном мастер, да, а ГПУ майнеры фермы какие-то планируют здесь ставить, да? сейчас какой-то рендец, там эфир все это бывает. ГПУ ферму мы бы сразу все поставили, но не можем, ввиду того, что помещение само по себе маленькое, а мощность большая, и они ну, просто надо не выдать комбинацию. Понятно. Слушай, а скажи, вот мы рассказывали про оператора, есть какой-нибудь мониторинг уже тут вшитый, настроенный, как вот вам оперативно все это отслеживается? Да, у нас есть платная. Программное обеспечение на 5000 ASIC, через которые мы постоянно можем наблюдать хэшрейт, температуру, производительность в целом каждого асика. Что больше добывают? Какие монеты сейчас профитные? Что людям сказать? Людям сказать, что биткоин. Биткоин самый профитный. В основном все на шар 56 монет. Монеты уже каждый выбирает себе сам. Ну и несколько на стрим тоже довольно Очень интересный вопрос. Расходы, что включается? Цены я видел на сайте, просто не очень понятно, за что платить, такие деньги. Цена, на самом деле, у нас одна из самых маленьких, именно по Москве. Естественно, в Красноярске будет дешевле, но по Москве это одна из самых приятных цен. В ее ценность включено все. От по настройки, подключения, до оплаты за свет, охрану и осложнение. Слушай, касаемо охраны, по безопасности. Есть ли какие-то удаленные мониторинги, камеры, пожаротушение системы? Как она вообще здесь вот это все да, стоит? Да, охрана, на самом деле, на высшем уровне, потому что есть и IP-камеры, через которые человек может наблюдать. Также в наш маленький отель вы можете приехать, если в Аршайске здесь в любой день. Желательно это часто заповести. Плюс есть пост охраны с тревожной кнопкой. Ну, вот я хочу привести свою ферму, а денег у меня сейчас нету. Есть возможность там криптой рассчитаться или как бы, а сколько фиат? мне в крипторию всегда всегда надо принимать оплату в крипте потому что сегодня это одна цена завтра это будет переплатить в два раза больше да не такой же прикольный бизнес получается для меня слушай ну я вот все-таки подумал на к вам приехать да и что мне с собой нужно взять паспорт какие-то еще документы надо только паспорта будет достаточно мы заключим два договора на возмерно оказание услуг и на ответственное хранение еще такой вопрос вот я оставил здесь все на хранение и куда-то отдыхать, если у техника, оператора да, есть пароль, который может в моей ферме сам подключиться, поменять там пул или что-то сам настроить, или без моего никак уже это нельзя? Все пароли, они приватные и вы храните у себя, но если вы желаете поменять пул или какие-то настройки, находясь на отдыхе не приезжать сюда... А позвонить, то есть, есть какой-то сотовый телефон, есть какие-то чаты, поддержки, формы, не знаю, куда вы так писали. Да, у нас есть телеграм-канал, для оповещения ваших новостных для всех клиентов нашего маленького отеля, а также есть рабочий сотовый телефон нашего оператора, который здесь в место 24 -м. Слушай, ну а вот планируются какие-то там телеграм-боты, может, по свержению температуры, там оповещение с углу, там может сейчас фут упал, или еще какие-то проблемы? Есть какие-то сейчас-буты? Я думаю, если наши клиенты будут в этом заинтересованы, мы это обязательно сделаем, пока их все устраивают и в этом есть необходимость. Слушай, Сергей, а смотри, вот тут новое помещение появляется, тут еще что-то планируется да, добавляться? Да, здесь у нас уже все готово для новых клиентов, осталось все расключено, подключено, розетки с заземлением, осталось просто подкнуть в розетку, как, как говорят на языке байнинга. Слушай, а сколько здесь вообще вот, ну, так помещается асиков на один стеллаж? 7 асиков, соответственно, 7 пола на стеллаж, 49 асиков Круто, конечно. Слушай, ну а вот электричество, насколько вообще надежно, как часто отключается там, бывают ли какие-то сбои? Электричество работает стабильно, перепадов не было еще ни разу, скажем так. Могу даже показать. График работы за месяц от 17 июня, чтобы было видно. От, от, 6... а, от 17 июня до 11, 11. июля прям ровная полоса идет, сколько получается до 200 не дотягивает, а, 179,6 террахэш, да, у нас получается. То есть вообще получается очень все так стабильно, ничего не отрубается, с проводами не греются, продувается. Да. В этом плане все было, со стар... с инженерной точки, все было рассчитано по поводу электричества, по поводу вентиляции, подход был профессиональный. Скажем так, это уже не первый отель, который мы самостоятельно оборудуем, и поэтому захотели уже сознанием знанием дела. Слушай, ну еще у вас такой прикольный плюс, вы все-таки не где-то в Подмосковье находитесь, а вот прям в Москве, чуть ли прям не в центре -то. Да, на самом деле, так, я даже, наверное, не знаю, крупный, качественно сделанный, внутри третьего транспортного кольца. Надо брать, короче. Круто, ладно, спасибо, Сергей, за предоставленное интервью, тогда подумаю, ну и, собственно, своим ребятам посоветую, кто что думает, ребят, пишите в комментариях, а дальше мы... Посмотрим, стоит ли он того или нет. Все, Сергей, спасибо. Спасибо. спасибо. Что ж, от себя могу добавить, что цену ребят действительно лояльные. Все сделано качественно. Сам все посмотрел, все пощупал. Никаких особых нареканий я нигде не заметил. Есть место, есть мегаватт. куда поставить. Все стабильно, люди следят, люди смотрят. Так что дальше вы уже делаете выводы сами. Пишите свои комментарии под видео. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.